Бисмиллях. Ассаляму алейкум рахматуллахи. Берекатуху, дорогие братья и сестры. Продолжаем вопрос, как приехать в Саудовскую Аравию. И э, на прошлом э, видео я говорил, что есть три вида виз. Сегодня мы будем рассматривать визу рабочую, рабочую, потому что очень много братьев задают вопросы. Я вот там-то, там-то учусь, там-то, там-то работаю, хочу сюда приехать, хочу привести семью, хочу, хочу, хочу. Как мне, с чего мне начинать? Намного задают вопросов, поэтому, чтобы постоянно с людьми вот так не, этот, не затягивать. Вот это видео просто просмотрели? Ага, рабочая виза, хорошо, я все понял. Хорошо. Дезакаллах, хайран, брат, нур. Номер телефона есть. Здесь вопросы по WhatsApp, по Telegram. Задаете. Без проблем, отвечаю, когда свободен. Просто тут у нас еще уроки идут, и не всегда я могу сразу ответить. Баракалуфикум. Итак, рабочая виза. Рабочая виза, она для того, чтобы здесь вы могли приехать и привезти свою семью. Вот это самые важные два фактора, чтобы вы сами приехали сюда, получили... Документы все соответствующие, что вы здесь работаете, что вы здесь находитесь на законных основаниях, причем долгое время, и вы можете привести семью, это самое главное, потому что многие-многие братья и сестры даже вопросы задают, как, чего, где, почему, там комментарии пишут, как вот приехать, как приехать с Узбекистана, с этих стран, с Казахстана, с азиатских всех стран и из России. Сейчас даже уже из Европы задают вопросы. Значит, здесь мы находим компанию. Компанию, здесь много разных компаний. Кто-то в строительстве, кто-то там, например, в торговом, кто-то, например, там какие-то запчасти продает, кто-то еще чем-то занимается, кто-то в сфере умры, кто-то в сфере отелей. Мы находим компании. Мы для этого сначала у вас спрашиваем, у вас какая специальность? у вас какая там фирма может быть есть, у вас может быть диплом есть. Вот эти вопросы элементарные я сразу задаю. Кто вы по специальности для того, чтобы вам подобрать уже компанию? Если там, например, строитель, мы, значит, должны здесь строительную компанию подыскивать. Уже строительная компания должна вас брать к себе на работу. Да? И, в общем, подбираем компанию, потом подаем все документы необходимые, там паспорт, потом э, должность, там диплом показывается. В общем, компания говорит, хорошо, мы его берем, он будет у нас на балансе, то есть у нас он будет в кадрах числиться, но мы работу не даем. То есть арабская фирма на этом этапе сразу говорит, мы ему работу не, не, предла, не предлагаем, просто он будет у нас в компании числиться. Там будет платить все расходы, все, например, русуматы, налоги, туда-сюда. Ну и каждый год там он платит какую-то определенную сумму этой компании за то, что он числится в ней. В общем, хорошо. Она, значит, занимается уже, начинает э, сбором тех документов, подает там в торгово промышленную палату, в мини Министерство вот этот Мид иностранных дел, в общем, другие палаты. Его проверяют там, может он или не может, в общем, при, э, пригласить людей, специалистов. В итоге все. Вы получаете, вы получаете уже потом приглашение от компании. Вы уже с этим приглашением. И еще список будет у вас каких-то документов, которые вы должны подать в своем консульстве. Для этого вы должны узнать в консульстве, в консульстве Саудской Аравии, в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане, Таджикистане, России, Украины и других других стран. Вы идете туда и говорите, так и так, меня компания приглашает на работу. Что мне нужно для этого сделать? Обычно визовый центр может всю информацию предоставить, может быть, консульский центр вам предоставит всю информацию. Вы там платите какие-то вот русуматы, то есть там специальные тоже у них есть услуги, то есть в визовом центре или в консульском центре. Вы оплачиваете там за работу этого центра. И они приступают к сбору всех вот этих ваших документов. Заполняется анкета, туда-сюда, и подается потом в консульство. В течение пяти рабочих дней вам выдают уже визу. Эта виза, вы с ней приезжаете. Именно тот, на кого выслали приглашение, он приезжает потом здесь. Дальше мы приходим в компанию, потом туда-сюда. Оформляет все необходимые здесь процедуры, может быть, до месяца даже время затянуться и потом он получает уже вот эту пластиковую карту ведь на жительство саудской аравии что он все здесь живет у него там свой номер этой пластиковой карты который он должен знать потом там ну вся информация в общем и все в общем он уже в этот момент все становится это называется икама, то есть он получил икаму, он уже называется мукым, тот, который может здесь жить, может здесь работать, может заниматься поиском работы, может заниматься тут учебой, может подать документы, сходить в университет какой-то, куда-то в разные города поехать, по всей Саудовской Аравии он может проехаться даже. Все, он уже как местный здесь гражданин с пропиской. Далее, далее, далее. Когда все документы он получил, потом он делает заявление на подачу на свою семью. Свою семью, чтобы пригласить жену, детишек там, а может быть даже родителей, родителям. Своей семье он оформляет документы пригласительные. Вызов называется вызов. Он делает вызов. И э, с этим вызовом там оплачиваются все опять-таки же налоги, все расходы там оплачиваются. И с этим вызовом, уже его семья идет в посольство там, в той стране, в Казахстане, в Узбекистане, там, в России или где-то. Они подают все свои паспорта и вот эти вызова. И консульство на основании этого вызова делает им печать. На год, может быть, на год там. Ну, там какое-то вре время есть. Обычно годичное, зияра называется, зяра посещение, то есть вызов. Все, они приезжают здесь, они могут здесь год находиться потом год проходит у них он может опять делать вызов через компанию опять делать вызов опять все оплачивает и отправляют опять документы семья может здесь находиться а документы отправляют в консульство там в своей страны и они опять получают визов вызов, вызов это да Яру. то есть и каждый год вот этот вызов можно он недорогой зияра она недорогая то есть раз в год ты например плачешь условно 200 долларов я вот сейчас говорю потом по старым ценам условно 200 долларов например он за каждого члена семьи платит 200 долларов да и они целый год у него потом находятся здесь потом ему надо куда-то выехать в ближайшую страну например бахрейн машину садится в иорданию на машине вывозит их и завозят главную границу пересекают и заезжают опять и все, у них опять начинается счетчик, что они целый год могут здесь находиться. Это вот такой вид прописки. Ну, это зияра посещения, как бы называется, виза посещения, как я сказал, до года. А есть еще уже другой вид, когда твоя семья, твои дети, твоя супруга, она на твоей уже прописке, на основании твоего эхомата прописки они получают. Там, конечно, уже другие русуматы, там уже не 200 долларов в год. Там ты должен платить за каждого члена семьи, там в год может быть полторы тысячи долларов. За каждого члена семьи, который будет прописан на твоей прописке. В общем, ты уже плачешь. Зато они могут уже здесь в школу поступить, да, там еще куда-то там пойти, туда-сюда уже, там какие-то уже медицинские учреждения у них. Это уже, видите, все, у них уже тоже их хама получается, как у тебя. Ты как уже здесь, тот, который имеет ВНЖ, ведь на жительство ты здесь живешь официально, у них тоже такая же будет карта. У них тоже вот такая у ваш у супруги, у детей будет такая же карта, дорогие братья. И все. Понятно, да? А у зияры, у него нету таких условий, то есть они не могут в школу поступить, например, да, дети не могут в университет поступить, они могут поступить неофициально, то есть университет, например, он принимает неофициалов таких вот, их называют они мустами. Мустами, вольный слушатель. Они говорят, Я вот, например, прихожу и говорю, вот этот человек, я как переводчик, например, привожу кого-нибудь и говорю, у него, например, бизнес-виза. Или, например, у него зияра. Вы можете его взять? Они говорят, хорошо, мы его возьмем. Неофициально, то есть он у нас не будет нигде числиться, он просто Мустами, а вольный слушатель. Он там сидит, учится, все правильно, уроки получает, и это, и это, и это. Но он, у него как бы... Нету там ни стипендии, ни общежития, да каких то льгот. Он просто там сидит, главное, учится. Это те, которые приехали и живут не по иками. Запомните, это те, которые живут не по иками. Вот у кого есть икама, у них уже другие варианты есть. Да? Возможно, их университет возьмет. Возможно, их университет возьмет и будет выплачивать им стипендию, будет выплачивать это это, это, это. Там уже другие льготы у него. Но в принципе, в принципе, учеба, учиться зато он будет, главное, пусть он даже будет вольный слушатель, да. Он учится, год, наверное, походил, второй год он баллы же зарабатывает там. Потом институт или то учреждение, которым он учится там, да. Обычно два года вот должны люди учиться на языковом курсе, там они изучают арабский язык. И... По прошествии вот этих двух лет он получает баллы, там бальная система. И вот эта бальная система, если он там набрал мунтаз, то есть хорошие, например, хорошие баллы, может быть, его институт потом и примет. Может, его институт уже и примет к себе официально и даст ему уже ученическую стипендию, ученическую икхаму, даст, и все. Понимаете? То есть есть варианты получить ученическую эту икхаму, прописку. И уже учиться, то есть ваш ребенок уже будет на Хокумийской, это уже Хокума, понимаете, да, государственные учреждения, то есть ему уже стипендии выплачиваются, ему уже не надо платить там каждый год там за обновление, там, там все автоматически идет. По любой можно приехать сюда, по любой визе и здесь сидеть, находиться и поступить в какое-нибудь учебное заведение, будь это джидда, будь это Рияд, будь это Медина, будь это Талайф, будь это Мекка. В любое учебное заведение, учреждение, надо поступать, давать документы, ходить на собеседование, приходить туда-сюда, разговаривать, общаться и где-то пытаться оставить свои какие-то вот эти резюме, документы и, может быть, его примут. Чем он там в России сидит, например, многие братья, вот, которые подают документы, они говорят, ну, я уже там пятый год подаю, и все, пока у меня ответа не пришло. Ты один раз лучше приедь, один раз лучше приедь, здесь походи, пусть по туристической даже приедь, приедь по бизнес-визе, приедь по э, ЗИЯре, приедь по рабочей визе и поезди, возьми машину, в прокат ли возьми, или там э, купи, может быть, машину, если ты здесь на долгий срок, и спокойно можешь здесь объездить все учреждения и подать документы, и подать документы фиком вот такие вот советы для тех, которые хотят. Здесь получить рабочую визу и привести свою семью, ну, чтобы они здесь имели такую же кому как он, или они будут здесь как зияра, посещение. Это вот такой вот первый этап для тех, которые хотят рабочую визу. Рабочая виза, сразу говорю, она дороговато выходит, 5000 долларов саудийцы забирают. И на вас оформляют. Только за главного, за члена семьи они берут. Понятно, да, 5000 долларов. А за остальных уже членов семьи, там уже я вам уже говорил, либо 200, как зияра посещение, либо там до полторы тысячи, чтобы у них тоже была якама. Вот ты первый раз заплатил 5000, следующий год, следующий год у тебя наступает, ты уже не платишь 5000, ты просто продлеваешь. Ты можешь здесь находиться много лет. Можно находиться здесь всю жизнь. Кто-то здесь 30 лет живет, кто-то 40 лет живет. они просто продлевают. Каждый год ты должен продлить. Продление 2000 долларов стоит. Смотря какая компания. Может быть дешевле даже. Может быть даже дешевле. Некоторые компании, например, там если с саудийцем хорошо подружился, хорошо живешь с ним, с компанией с этой нормально, у тебя никаких конфликтов нет. Они тебе этот э, доверяют, ты им доверяешь. В общем, э, некоторые даже уже здесь по 20 лет, по 30 лет живут. И платят там немного немного они платят а денег поэтому братья на этом наверно закругляюсь ваша задача что ваша задача уже прослушать этот файл там записать может быть законспектировать там для себя запомнить ага есть вот это вот такие вот такие вот такие нюансы с получением рабочей визы с получением рабочей визы следующее уже будет у нас иншала иншала Следующее видео будет про туристическую визу, потому что это уже такая вот сейчас прям для россиян она актуальная тема туристические визы. Потом уже будут у нас видеоролики, как вообще сюда приехать, через какие страны приезжать, какие не приезжать. То есть следите за новостями, подписывайтесь и там пишите в телеграм, пишите в ватсап, пишите. Подписывайтесь, там у нас еще канал есть, у меня не только вот этот канал есть, где э, отели. у меня еще есть канал, где у меня уроки идут арабского языка. Потому что тот, кто хочет учиться, приехать сюда, да, спасать себя от невежества, естественно, ему нужно э, уже изучать арабский язык. Потом там у меня есть разбор джуза аммы, джуза амма суры, потом э, хадисы мы разбираем, потом еще некоторые предметы проходим. В общем, для начинающих арабского языка можно здесь спокойно получить какую-то уже начальную базу. Понятно, да, уже на этом телеграм-канале, там и телеграм-бот есть. Подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь, везде подписывайтесь и начинайте уже слушать. Пусть ваши дети учатся, пусть ваши супруги учатся, потому что без арабского языка никуда. Первое время трудно будет, но это нужно